Somebody that you could choose. What about- Hey everyone, SafeLocked here on behalf of the League team. We have a lot to cover today, including our plans for preseason challenges, and game modes. But first, let's talk about the state of the game. Oh God. Overall, we're pretty happy with the state of League this season. <laughs> If we're being completely honest, we don't think our champions have overloaded kits overall. <clears throat> Окей, окей, окей, окей, окей. Давайте-ка я вам кое-что покажу. О, In this way, whether you like mechanical skill expression, point and click simplicity, or something in between, there's a new champion that interests you. For example, with Vex we хотели to create a champion that was fairly easy to pick up, and we're happy to see she's hitting that mark. <coughs> okay, Согласен. Простой. Давайте посмотрим на планы. Все же, предсезон как-никак. В этом году мы как Руны и Давайте начнем с наших планов Некоторые чемпионы и классы имеют много у нас еще есть другие, которые не чувствуют, или действительно мы несколько новых и This will include two new mythic items. The first one is a support tank item, perfect for champions that want to get aggressive and charge into the middle of a fight. When you immobilize an enemy champion, all nearby enemies will take increased damage from your team for a short period of time. Где же я это видел? Где же? Никак не могу спаунить. Где же? А если серьезно? Представим Леон, как и было здесь показано, с этим предметом. Мало того, что Леоне нужно просто попасть станом и фокусить АДК, мидера, саппорта, так теперь после грамотной Ешки или ульты всем будет носиться больше урона. Всем, абсолютно всем. Чисто предположим, гипотетически, да? У нас есть этот мифик. М -м? Пусть будет там написано, что носиться будет как смазка пустоты. 10%. В течение, там не знаю, трех секунд. Пофиг вообще. Две да? секунды, три, не знаю, 5. Потом у нас появится маска. Скорее всего, пассивки тоже не будут стакаться. Потому что это два разных предмета. Скорее всего. Опять же, предположим, что они не стакаются. Это еще 10% даются. Итак, у нас уже есть где-то примерно от 15% до 20%. Приблизительно. Входящего урона с контроля. По всем. представьте да? А теперь представьте какую-нибудь массу в ульту. Например, Диану. А почему бы и нет? Да? Под Леону-то залететь вообще классно. Или, предположим, Ясу. Или на крайнях Йоне. я влетел, стянул всех. как Пока они все обездвижены или застанены. А, а че нет? Ну, или на крайний случай давайте подумаем об ДК. Конечно, АДК ДК 200 лет у нас кто? Правильно, Аферий. с своим огнеметом. Угу. 200 лет возвращаются, получается? Да без проблем. Окей, это я только подумал о Леоне. Потому что она здесь указывается. А что насчет научился? У него ульта работает тоже по ублюдски. Нажимаешь в какой-нибудь дальнего саппорта, который стоит за всеми, он всех подбросит, пока ульта не достигнет своей цели. Или пассивка. Это тоже обездвиживание считается. Ему просто нужно ударить тебя. Что насчет пайка, например? Да, мифик у него будет хуже, чем, например, коготь, которого берут. Да? Но это как пример. А что, например, рел? Стан массовый идет у него. Ульта тоже притягивает. Это работает как контроль порошка молчу это в лед конечно вряд ли ты сможешь троих за раз подбросить но все же маукай почему нет да даже если взять и в лес посмотрим в лесу Амуму, когда у него сейчас два бинта угу. рамус рамус кару ладно. как сказал мне один человек умный Don't worry about it. И Haste. Я думаю, это будет особенно для магов уже ничего больше нет, кроме ну, не знаю, Джонни, например. Ну, ладно, Чисто из теории, потому что никто не может выжить. Дальнобойным магам нужна защита. Окей. Чисто гипотетически, опять же. Предположим, вы с 800 TP. Он расфижен. Ты на Казиксе, на Ренгаре тоже расфижен, там, не знаю. У тебя там... АД AD... по 300, по 400. Просто предположим. Единственный, кто у них вносит урон, это Вейгар. Тебе нужно его убить. Его никто не будет прикрывать. да? У него нет клетки. У него нет Джони, И вообще он хлипкий. Но у него есть этот мифик. Сейчас будет замес 5 на 5. Тебе нужно его вырезать. Иначе твоя команда проиграет файт. И вам, скорее всего, снесут какую-нибудь линию. Вопрос. Успеешь ли ты за несколько вот этих... Секунд от 4 до 10 секунд, потому что к нему сразу же прибегут тиммейт. Итак, его можно сбить, этот мифик. Окей, но тебе нужно переждать несколько секунд, а он уже знает, что ты здесь. У него 800 АП. Я тебя сожрет, бля... В данном случае я не говорю, что это мифик какой-то дисбалансный или что-то прям имба какая-то, нет. Ты действительно неплохой мифик, но э, его нужно корректировать. С учетом того, что пока он действует, он тебе дает ускорение умений. Сибиривый Игар, где у него будет перезарядка в 80%, и давай посмотрим. Быстро ты выйдешь из клетки или будешь сидеть в ней вечно. Ладно. Давайте дальше. Но и Ну, короче, это долго. В двух словах, вспомнили старые предметы, подправили новые предметы, так что... Вообще, похуй ее. Dragons. So this preseason, we're adding two more. Up first is the Hextech Dragon. When your team defeats it, you'll all gain additional ability haste and attack speed. When this dragon takes over the rift, it creates Hextech gates that can transport you to set locations across the map. The second dragon joining the party is Hextek's darker sibling that When you slay it, your team will deal increased damage when your HP is позволяя тебе обращаться эти близкие шанс на жизнь. Ну, вроде бы. Когда в зомби где еще способности и когда обычно на Ой, То есть вы серьезно? У меня будет после смерти секунд 5, наверное, может быть, даже чуть меньше, со всеми способностями, включая ульту, и предметами, которые я могу юзать? Ой, Ладно, испытание вкратце. У тебя появятся новые способы показать свои достижения в этой игре. Я ведь прав, Барак Прабама? Right. Следующий идет рассказ про режимы, но тут маленький спойлер. Хочешь вернуть старый режим? Итак, что насчет скинов? Ну, они есть у меня. В данном случае у нас 20 кодов. Два из которых вы сейчас увидите. Один будет на 3D мира. Второй на Зайру. Остальные 9, а точнее 18, потому что выдали 10 кодов на каждый скин. Я разыграю 14 числа. Условия простые, как с ренгаром, но с небольшим дополнением. Все как обычно, нужно писать любой комментарий, дальше свой ник, чтобы я сразу с тобой связался. И, например, если ты не хочешь скин на Триндомира, то пишешь так, скин на Зайру. Либо хочу скин на Заиру. Если же наоборот, все, то пишешь скин на триндомира Хочу скин на Триндамира. Если же, например, тебе без разницы какой скин, то это можешь не писать. Но если скинов на Заиру уже, например, нету, то остались только на мира Но тут надо смириться со своей судьбой и играть на одноруком бандите Ну ты понял, да? Один из главных моментов. Не надо дублировать по 10 раз свои комменты это бесполезно и если я вижу одного человека который написал три коммента я учитываю только один его комментарий не больше и ответы тоже не работают на этот комментарий я их просто просчитываю я их не учитываю а разыгрываться это будет 14 числа примерно с 4 до 6 по мск в это время желательно вам быть онлайн именно я не говорю прям, чтобы ты сидел вот так постоянно f5 нажимал на комментарии и думал, о, сейчас он мне напишет, он мне сейчас напишет, он меня сейчас напишет. Нет, это суть к тому, чтобы все было быстро. Так как скины до 15 числа до 10 по МСК, нужно, чтобы все они были активированы. Не хочу потом перед райтами вот так выглядеть. Хуляю, не надо! Не губи, пожалуйста! Да я просто не накопил на нормальные скинчики! Я исправлюсь! Yeah!